Это ваше свадебное видео. Поздравляю. Как жених сделал предложение невесте? Он подарил ей реверо. Были на девишнике. Были. А, какие впечатления от девичника?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 Что сделал Семен? Четыре варианта: постучал ей по спине, заказал ей еще одну пиццу, вызвал полицию или снял происходящее на мобильный телефон. Похлопал в ладоши. Последний вариант. А, а тут, его здесь нет? Тут, тут нет такого варианта. А -а -а. Постучал по спине, так. заказал ей еще одну пиццу, вызвал полицию или снял происходящее на телефон. Постучал ей по спине. Неправильный ответ. Неправильный? А, так надо знать, какой. А, тогда давайте, давайте. Давайте, мы это все запишем, да. Постучал ей по спине, заказал ей еще одну пиццу. Да, снял на происходящее в телефон. Откуда вы знаете? Ну, это Семен.